Ювелиры, метрономы и лиры, при наличии ментальных орудий Будут опаснее властнее судей Беспощаднее вулкана без Лава горячего слова подымет узобших емумий. Ювелиры, метрономы и лиры, при наличии ментальных орудий Будут опаснее властнее судей Беспощаднее вулкана без Лава горячего слова, подымет усопжихи мумий Ментальные просторы открываются передо мной, как Америка перед клумбом. Моя голодная душа схожа с потерянным в Атлантике судном. Сытая душа давно с пробитым дном. Капитана растерзают акулы за портом, потом при помощи бесов изображала иллюзии за горизонтом, Опьяняющий ром, Окута на сознании сном. Пьяный капитан уже не распознает Штиль и шторм, бред и миражи травы, рассудок в образе капитана Затопленный корабль — это прообраз души Затопленный корабль — это прообраз души Шевелиры, метрономы и лиры При наличии ментальных орудий Будут опаснее и властнее судей Беспощаднее вулкана безумие лава горячего слова подымет усопших иммуний. Ювелиры, метрономы и лиры, при наличии ментальных орудий, будут опаснее и властнее судить. Беспощаднее вулкана безумие лава горячего слова подымет усопших иммуний. Дрессированные звери на нюх узнали арену, запахи мяса. Они не боятся прыгать через окружность огня дышащего колеса. Самому бесстрашному зверю далеко до альбатроса В зоне действия не только земля, но и бескрайние небеса Неутомимо пересекает океан его крылатая масса Как мою фразу пересекла пауза Современному Христофору Колумбу, который в поисках искомого образа я бы произнес тост, своему поиску пусть не будет видно конца, подобно Андрею Рублеву, который непрестанно искал пропорции святого лица. Я бы сказал в беседе, ничего святого не найти под лучами беззаконного конца, который взял псевдоним Солнца. Ювелиры, метрономы и лиры при наличии ментальных орудий будут опаснее и властнее судей. Беспощаднее вулкана Весуги, лава горячего слова подымет усопших и мумий. Ювелиры, метрономы и лиры при наличии ментальных орудий Будут опаснее и властнее судей. Беспощаднее вулкана везу лава горячего слова подымет усопших